должно быть в меру. Потому что сейчас эти выделенные полосы ограничивают движение обычных автомобилей. При таких, такой загруженности улиц это просто неоправданно. Реально возмущено. Негодованию водителей уже нет предела. Больше десяти выделенных полос появилось в городе за последний месяц. Их география охватывает самые крупные городские магистрали. Коммунальные Октябрьские мосты, улицы Авиаторов, Копылова, Калинина и Тотмина. Водителей возмущает, полосы делают даже там, где ходит только один или два автобуса. Например, на улице Калинина и на Николаевском мосту. А значит, и необходимости в выделенках там нет. Ну Там, где они положено, надо по-другому делать. Например, на Калинина, зачем там и так две полосы, еще третью убрали. Ну, нет смысла. Очень сильно напрягает, если честно. У нас у всех машины очень мешают. А почему? А Потому что ну, камер не стоит, вроде как бы и можно с одной стороны ехать. И, ну, пробки стали побольше. На Копылово, на Октябрьском мосту, на, на партизанах Железняка. Ну, там и так три ряда, одна выделенка. Сейчас вот на Копылово стало, я вот вывожу терапевта по вызовам, очень тяжело стало ездить. Сразу 23 выделенных полосы понадобились городу для универсиады, чтобы быстро перевозить спортсменов с одних соревнований на другие. Получается, что ради двух недель в марте 2019 года красноярцы простоят в пробках всю осень. Люди справедливо спрашивают, почему обустройство выделенных полос совпало с разгаром дорожного ремонта, когда внушительная часть улиц перекрыта. Мэрия для своих действий находит разумное объяснение. В другое время года наносить разметку просто нельзя. Сроки проведения универсиады – это март месяц. Сначала. У нас в это время стоят минусовые температуры, а вот именно устройство полос, оно выполняется при положительной температуре плюс 10 градусов и выше. А Мы не можем предугадать погоду, которая будет в октябре, соответственно, сейчас погодные условия позволяют делать устройство выделенных полос. Больше всего из-за выделенных полос пострадал коммунальный мост. В утренние часы пик там настоящий дорожный коллапс. Мосты так достаточно узкие, а выделенки украли у автомобиля еще по 4 минуты метра с каждой стороны. Сторона водителей утверждает, что подобные реформы на узких дорогах проводить нельзя. Эксперты мнения автолюбителей разделяют. У нас многие выделенные полосы сейчас не будут соответствовать требованиям. Замечательный пример тому коммунальный мост, когда выделенная полоса должна быть 3,5 метра. И на мостовых всех переправах должна быть еще безопасная аварийная полоса полутораметровая. То есть, если сделать на коммунальном мосту выделенную полосу в соответствии со всеми нормативами, это будет 5 метров ширина одной выделенной полосы для общественного транспорта. Но тогда не останется для легкового автотранспорта. Но для водителей автобусов такие нововведения только в радость говорят ездить по городу стало гораздо быстрее Не мешают ли и мы меньше пробок стало у нас единственное что вот ремонт дороги мешает теперь что-нибудь да мешает всегда пассажиры рады кстати я несколько человек спрашивала говорили что очень удобно стало намного лучше стало быстрее ездить да. по центру быстрее ездить Пожалуй, единственный вопрос, который до сих пор остается нерешенным – останутся ли выделенки после универсиада. В мэрии ответа пока нет. Говорят, все покажет время. Софья Питеркина, Александр Тропин, Алена Крашенникова и Сергей Малафеев. Новости ТВК.